Всем привет! Вы на канале Таковка ТВ. И сегодня я снимаю долгожданный обзор Дневной Фурии. Я ее так долго ждала и очень хотела приобрести. И наконец-то случился этот день. Случилось это просто шикарное, прикольное событие. И мне мои родители купили вот эту прекрасную Дневную Фурию. Так еще и с Сикингом. Я очень этому рада. Если вам интересно, то мне ее родители купили на Авито где-то примерно за 4000 обошлась конечно она дороговато, но ничего ради такой дневной фурии я э, как бы готова отдать такие деньги я очень этому рада и давайте же ее посмотрим и распакуем и я очень очень рада надеюсь вы меня как бы немножко подбодрите своим лайком я думаю, вы тоже очень рады посмотреть обзор Дневной Фурии. Ну что ж, давайте начинать. Ну что ж, ребяточки, давайте-ка мы рассмотрим саму упаковочку. Вот это прикольной Дневной Фурии. И, ребята, я, конечно же, так скажем, понимаю, что, наверное, это дорогая, ну, все же цена, 4000 Но сразу говорю, я это все делаю как бы ради вас, потому что я могла бы купить что-то другое, то есть, ну... Блин, ну зачем мне это? Как бы, я подумала, как бы вы же тоже хотите посмотреть дневную фурию. Наверное, хотите сериал или что-то такое, сериальчик какой-нибудь про дневную фурию. Ну, это все, как говорится, ради вас. Все мои старания, вот они, вот. Что ж, давайте открывать и посмотрим сначала упаковочку. Вот этой прекрасной дневной фурии. И, конечно же, не забываем про Икинга. Так, выглядит упаковочка, в принципе, как у драконов, которые идут отдельно. То есть такие как беззубик, клевоклык, грангиля и еще другие. Здесь написано How to Train your Dragon, The Hidden World, как прийти дракона с Карты Я думаю, вы это все знаете. Тут изображена мордочка беззубика из третьей части. Такой прекрасный, красивый. Ой, ой. Тут логотип DreamWorks, конечно, написано, как дракона, и фирма, которая это делает, Spin Master. Так, здесь у нас такой, как, а, как, как я это поняла, у нас тут нарисовано на что-то типа класса дракона, а именно класса, разящие дневной фурии. Вот такой вот красивый. Обычно, наоборот, вот, вот, вот эта вот штучка белая, а знак черный. Но, мне кажется, потому что она белая, поэтому и белая. Скорее всего, так. Здесь у нас написано Hiccup and Light Fury, что переводится как э, Икинг и Дневная Фурия. Здесь на разных языках написано, что Дневная Фурия имеет такой как э, механизм, точнее, как... Ну, вы меня поняли. То есть она у нас такая механическая игрушка. Делает кое-что. Кое-что мы узнаем скоро. Я это уже поняла. Я смотрела некоторые обзор. Ну, и я как бы все уже в английском что-то понимаю, поэтому я сразу перевела примерно и поняла, что там написано. Так, здесь у нас такое как небольшое изображение из мультика что-то такое, Капульчий Дракон 3, здесь прекраснейшая ночная Фурия без зубик вместе с Икингом. Вот такая прекрасная картинка. А на обратной стороне изображены сами персонажи, которые нам попадутся вот в этом прекрасном наборе. А, именно я имею в виду Дневную Фури и Икинга. Кстати, Икинг идет с вот таким вот мечом. Вот такая прикольная парочка, Икинг и дневная фурия. Мне кажется, это здорово. Ну, здесь написано, что броня, броня из чешуи дракона. То есть они имеют в виду, что у Икинга вот эта броня якобы из чешуи дракона. Но ну, как мы знаем, кто смотрел третью часть капричи дракона, Икинг сделал свою броню из чешуи, без зубика, которая у него опадала. Так, ну здесь всякая информация, там то, что дети. От трех лет, всякие знаки безопасности, все такое. Давайте еще посмотрим на картинку. На картинке у нас изображено, что у меня как бы такая небольшая зацепочка, что Икинг с, с таким вот более оранжевым э, мечом. Я не могу сказать, что это красный цвет, но что-то ближе к оранжевому. А, хотя в реальности у нас, конечно же, немножко другое. У нас такой вот как э, желтый, я бы сказала, меч. Ну, вообще это не меч, а как огонь. Хотя, мне кажется, вот этот вариант был бы лучше. Это мое мнение. И вот тут изображено, что делает наш Дневная Фурия. Она махает крылышками, и вот способность. Ну что ж, кстати, тут тоже есть вот такой вот знак Разящих, класс Разящих. Вот такая вот прикольная штучка. Ну что ж, коробку мы смотрели. А, кстати, снизу тоже всякая очень интересная для нас информация. Только я ее перевернула. вот. Правильно, все. Теперь я все правильно сделала. Вот так. Вы поняли, как устроена коробка, как все выглядит, что фон точно такой же, как в скрытом мире, где безыбидные фуриа стали жить, и у них появились детки. Еще обратите внимание на то, что тут тоже опять написано безопасность. Детям от трех лет все такое, хотя здесь написано от 3, а тут от 4. Но будем считать это как просто предупреждения такие. Просто каждый по-своему развивается, как говорится. Ну, вот, как я говорю, тут такая объемная штука, что написано, что Дневная Фурия у нас махает крылышками. Да, вот такая прикольная Дневная Фурия. Давайте посмотрим, как она выглядит в коробке, я вам ее покажу, то есть как это все выглядит в коробке. Вот наш икинг с мечом в коробке, вот как выглядит наша Дневная Фурия в коробке, вот она вот такая, вот прекрасная. Если покажу вам вот такой вид. Вот такой вид. И, в принципе, я думаю, вы поняли. И что ж, ребята, я сейчас буду распаковывать ножничками нашу дневную фурию. Ребята, обязательно поставьте лайк. Я просто... О, я, я, я не знаю, я очень рада, потому что я так давно ждала этого момента, чтобы распаковать дневную фурию. Спокойно. Давайте ее распаковывать. Давайте сначала дневную фурию, а потом уже нашего любимого икинга. Так. Давай, дневную фурию, давай. Давай, давай, давай. О, это момент истины. Ребята, самое время, чтобы поставить мне лайк, нажать на колокольчик и, конечно же, подписаться. Ух ты. Так, достаю, достаю, достаю, достаю. Вау, вау. О, о, вау. Ой, это какое чудо в о, Она так Смотрите на это чудо. Я, я не знаю, как это передать все мои эмоции. Блин, у меня дневная фурия, как я рада. Вау, вау, такая красивая девочка. Вы посмотрите на ее мордочку, ее глаза! Ой, какая хорошенькая. Ребята, поставьте мне обязательно лайк, это же здорово. Блин. Вау, какая она прикольная. Вау. Я никогда, так скажем, вот, чтобы вот так вот живую, до этого вот не держала в руках дневной фурии. Вау, круто! Ух ты, какая она прикольная! Ну, давайте же начнем уже с обзор на нее. Дневная фурия у нас вся белого цвета. Ну, как и положено ее виду. На спине у нее идет вот такой вот шикарный гребень. Здесь у нее идут, как я поняла, это называется плавники. Часть плавников или закрылочки, как еще называют другие. У нее отличается чуть-чуть от беззубика. Значит, потом у нее идет продолжение хвостик вот такое вот. Вот, продолжение хвостика, тоже вот такие, как полнички или закрылки. Здесь основной хвост, это такие маленькие закрылочки, кстати, у которых беззубика, то есть, которые отсутствуют у беззубика, то есть, у ночных фури таких нет, только у дневных фурий. И у дневных фури более такой э, кругленький, гладкий хвостик, прикольный. Так, теперь посмотрим ее мордочку. У нее прекрасная, красивая мордочка, у нее голубые глазки. И если вы хороший фанат, как я, то вы поняли разницу между Беззубиком и Дневной Фурией. У них глаза даже отличаются, потому что у Дневной Фурии глаза такие как а, кругленькие, как таким овальчиком небольшим. А у Дневной Фурии что-то наподобие как, как бы коробочки. Сейчас я вам покажу. Вот какие глазки у Беззубика. А вот какие дневные дневной фурии, я думаю, вы поняли. Да, она просто няшечка, прикольная. И теперь давайте посмотрим на ее клычки, на ее ротик. Мне еще она чем понравилась, что у нее открыт ротик. Я люблю вот таких вот, как бы, игрушек, у которых приоткрытый ротик, потому что мне кажется, это очень прикольно, как бы можно изучить ее, прям, как она устроена. У нее такой вот ротик с большим количеством зубов, что положено ее виду разящих. У них острые челюсти, очень красивые. Белые клыки, такие вот. Во рту у нее просто все белое. Ну, неудивительно. Так, давайте посмотрим ее ушки. Отличие от Безубика, у нее только 4 ушка. Потому что она длинная фури. Маленькие ушки по бокам. И основные большие уши. Они короче, чем у ночных фурий. Вот такие они. Вот, и тут такие еще, как у пупышечки. Такие красивые ушки. Давайте разберем ее крышки вот такие красивые крылышки у нее Они тоже меньше, чем у ночных Фури. И как вы, если вы смотрели мультик, конечно, же, вы поймете, что у них даже строение немножко крылышек отличается. Мне кажется, у Безубика они какие-то более большие и как-то немножко по-другому устроены. Я, знаете, у него как у зонти, знаете, как зонтик. У нее что-то более, мне кажется, как-то плавное, не то, что у Безубика. У него вот вот тут -вот -вот как-то, знаете, все так как волна плавного безубика такой бам-бам-бам. Ну, такая она прикольная. Крышки у нее очень прикольные. Так, давайте перейдем к ее лапкам. Вот такие у нее лапки, еще с таким вот небольшим отросточком. У беззубика тут должны быть такие как э, треугольнички в агентной Вот тут такие тоже, как спланички такие. Вот На задней лапке это видно. Значит, там пузики у нее, вот здесь такие болтики, это чтобы игрушка держалась, логично. Тут ее номер. Лапки у нее все беленькие, полностью, что задние. Что передняя. Такая она все беленькая. И давайте я вам покажу ее функцию. Это надо вот так вот за лапки. Вау! Вау, она крыла. Ух ты ж, боже, ты ж мой! Она лапочкой махает. Ой, лапочка какая, лапочка лапочкой махает. Ой, тетя моя хорошенькая. Ой, тетя моя, такая миленькая. Вообще, я так долго ждала этого момента. Давайте я вам расскажу, из чего она, так скажем, состоит. Вот эта вот шикарная часть хвоста, вот до сюда состоит из такой резины. Здесь она мягкая, тут она твердая. Вот эта вся деталь, включая тело, лапы, крылья, а, и голову состоит полностью, и вот эти ручки, и ушки, состоит полностью из, из пластики. То есть она такая прикольная вот, ну... Как бы все игрушки такие, мне кажется. Она такая прикольная, то есть у нее все материалы такие прикольненькие и красивые. Мне ее хост очень нравится. Ну что ж, давайте перейдем к экингу. Так, ребята, давайте распакуем Икинга Что-то его боюсь немножко распаковывать, потому что он очень странно запакован. То есть я как бы до этого, у меня никогда не было фигурок, вот именно людей. Я не знаю почему, но я как-то до этого не очень покупала. О, все, получилось. Так, аккуратненько бы его вытащить. Но я не хочу его за, за ручки и за ножки. Блин. Помощь ножниц. Э, вылази. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, нет, Икинг. Ой, удачный кадр. Вау, крутой какой вообще Икинг. Вау, укротитель там драконов. Так, Прикольно. Давайте сейчас я достану его приспособление. Он не стоит. Он стоит, ребята! Он стоит. Икинг стоит? Серьезно? Серьезно? Серьезно? Икинг может стоять? Просто как бы обычно... Не знаю, почему Икинг, он обычно всегда... ну, не стоит. Он просто падает. По крайней мере, я видел другие обзоры, у всех он падал. Я первый человек, у кого не падал Икинг. Вообще рекорд. Он такой, он клевый. Ребята, с большим трудом я достала его меч. Да, пришлось немножко испортить коробочку, но ничего страшного. Зато я достала его шикарный меч. Так, теперь давайте будем делать обзор Икинга. Икинг у нас выглядит в своем костюме, как раз который сделан из чешуи без зубика. Как в фильме было показано, с этим костюмом он может проходить через огонь. Я это видел в начальной сцене. Вот тут даже видно, как рельефчик такой... Чешуи и такие как голубые штучки, как я поняла, это когда они вскрытый мир сосред у них стали светиться, как бы карантин стал светиться, и вроде их костюмы. Я, честно уже не помню, я смотрела недавно, но я уже так забыла просто немножко. Вот он выглядит в своем шлеме. У него крутится голова. Вот Такой У него тут такие вот голубые части. Здесь у него изображен безубик. Такая штучка. А у него руки двигаются, то есть он руками двигается. Что я заметила, вот эта рука свободная, а это такая. Ну, она тоже свободу, просто немножко так тяжелее. У него еще есть такие вот закрылки на ногах, то есть у него сапожок, а это у него. Как мы знаем, это его протез. Вот у него тоже закрылок, как, закрылки, как без зубика. Тут у него ремешок такой, штанишки. Такие. Знаете, когда на, на, на роликах катаешься, такая защита, вот, защита, тут тоже такая защита, шлем прекрасный, и он сгибает еще ноги, то есть его можно посадить, ну как можно посадить, а не можно, ну но, но посадить его можно, факт остается фактом, но дракона, я знаю, точно его можно вроде посадить, но именно на Безубика из этой коллекции, я не знаю, как на моего, я попробую. Так, сзади он выглядит почти так же, тут у него номер, вот его, так скажем, нога, все его приспособление, здесь у него как крылышки, чтобы он летал, то есть э, он их сделал в, третья, в третьей части, и они тоже у него открываются, он тоже может летать, вот такой костюм, и здесь вот, вот среди этих крылышек видны такие, как зубчики, как у Безубика, блин, ребят, вам не видно, но... о! Видите, зубчики, поверьте мне, на слово не есть. А вот такой прикольный у него, тоже такие, как какушки, как, прям как, ушки, как у, у беззубика. Такая чешуйка, вот его вот тут глаза. Прикольный очень, Никинг. И есть у него еще меч вот такой вот прикольный. Вот, сейчас я его вставлю, попытаюсь ставить. Давайте я вот так вот руку сделаю, чтобы вам было видно. И попробуем ему ставить меч. Хи -хи. Вот он с мечом. Прикольно, вообще круто. Опа. Теперь попробуем их поставить как на коробочке. Попробуем, я вам повторяю. Может так сделать? Он не стоит. Нет, тихо, тихо. Тих, тих. нет, нет, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, шикарно. шикарно. Вау. Там вот Икинг и Дневная Фурия прям вот как в коробке, вот на коробке точнее вот показано, вот, вот они стоят. И вот такой же кадр вот я почти засняла, вот точно такой же шикарно Дневная Фурия и сегодняшний Икинг. Ну а давайте посмотрим теперь того, так скажем, кто мне кажется больше всего ждал Дневную Фурию и Икинга. Давайте посмотрим нашего беззубика. Мне кажется, беззубик он больше всего ждал дневную фуд. но ну, мне так кажется, по крайней мере, давайте. Вот я хотела их сравнить. Как они? Ну, кстати, они довольно-таки неплохо смотрятся вместе, я так скажу вам. Я э, хотела купить отдельную дневную фуд, но она мне не понравилась. И не зря я купила эту, потому что вот она с ним, они очень хорошо сочетаются. Икинг ну, вообще, братья, вот, вот, вот родные души. Вот я прям вижу, что прям вот, вот он для него создан. Вот, вот, вот. Прям вот как зале, что я куплю отдельно безумика и, и Кинга с Дневной Фури. Шикарно. А что будет, если посадить? Ребята, перед вами боевая команда! И Кинг с Беззубиком! Дневная фурия! Вот так вот шикарно сидит на Беззубике Икинг. Мне кажется, вот у Беззубика тут специально ничего нет, никаких шипчиков, чтобы можно было сажать такого Икинга. Ребята, это просто вау, мои эмоции просто переполняются. Я, конечно, на камеру их еще сдерживаю, но вот... Ой, я не могу это сказать. Дневная фурия, Икинг. Вот и с Беззубиком вот, вот шикарно вообще круто. Если вам это понравилось, ребята, вот обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, Понравилось ли вам дневная фурия, есть ли у вас такой наборчик про дневную фурии? И всем пока, ребятки. Пока. Пока.